У каждого верующего есть голос, и это голос победы. Здравствуйте, я над Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя и прославляем Тебя за то, что Ты Господь. Слава Богу! Мы открываем свои глаза и уши. Мы прислушиваемся в своем сердце к откровению с небес, к словам, идеям, концепциям, которые приводят на землю небеса. Мы скоро на то, чтобы воздавать всю славу, всю хвалу и всю честь удивительному, славному, бесподобному имени Иисуса. И это то имя, в которое мы молимся, и мы верим, что получаем это. Аминь. Аллилуйя. Всем доброе утро. Слава Богу! Спасибо Тебе, Господь! И добро пожаловать на эту передачу сегодня. И сегодня утром мы здесь, вместе со всеми студентами Библейского колледжа Кеннета Копленда. Поэтому поприветствуйте их, когда они приветствуют вас. Хвала Господу! Спасибо Тебе, Иисус! И у меня сегодня впервые появилась возможность... Выступить перед студентами второго года обучения. Кто из вас учится уже второй год? И новые студенты? Что ж, прошло уже много времени с тех пор, как я был студентом, но на каком бы курсе вы не учились, поднимите свою руку. Мы изучаем... Веру Божью, духовную силу, веру рожденную в духе, о котором в Библии говорится как о сердце рожденного свыше человека. Это та сила, которой Бог сотворил вселенную. И 12 глава послания к римлянам смело заявляет, и фактически давайте посмотрим на это. Давайте первым делом обратимся к 12 главе римлянам. Здесь есть возможность неправильно что-то понять, и я хочу, чтобы вы были с в этом.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 «По данным мне благодати, всякому из вас...» Кому он здесь обращается? «Ко всякому верующему в церкви в Риме». Он не обращается здесь ко всему миру. Эти послания написаны рожденным свыше крещенным Духом Святым, говорящим на иных языках христианам. И в самом начале церкви это было нормой, когда вы, родившись свыше, получали исполнение Духом, говоря на иных языках. Это было нормой. Но затем с годами, в силу каких-то традиций и так далее, и, конечно же, дьявол приложил все усилия, чтобы устроить здесь путаницу, но мы все восстановили. Слава Богу. Аминь. Спасибо тебе, Иисус.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 о конкретной мере веры. Я обращаю сегодня на это ваше внимание, потому что есть те, которые говорят, ну, понимаете, Бог дал каждому человеку меру веры. Нет, не у каждого человека есть вера. У каждого человека есть обычная человеческая вера. Она нужна вам для того, чтобы жить. И вы практикуете веру всю свою жизнь вы просто этого не осознавали. Но, когда дело касается веры Божьей, которая живет сейчас в вас, то есть конкретные правила и законы, которые управляют ею, управляют доступом к ней, управляют обучением и осуществлением ее, тем, как ее использовать и так далее. Поэтому сейчас мы понимаем, что сила Вера – это духовная сила. И заметьте, прежде чем дойти до веры, Павел первым делом поговорил о разуме. Поэтому вам нужно сделать что-то со своим разумом. Вы рождены свыше, но вы дух. У вас есть душа, состоящая из вашего интеллектуального существа, вашего разума, вашей воли и ваших эмоций. Ваш мозг является тем инструментом, который использует ваш разум, чтобы контактировать с этим миром. Своим духом, вы контактируете с Духовным миром. Аминь. Это здесь хороший пункт. Поэтому всегда ставьте Духовную сферу на первое место. Бог — это Дух. Вы — Дух. Поэтому в самом начале... Что ж, думаю, это хорошая идея начать сначала. Поэтому мы начинаем со снов, веры. И мне нравится то, что я услышал от моего внука Джереми. Я многому у него научился, и когда он говорил об этом, я так и не смог сказать это лучше. Этим просто все сказано. Кого вы видите, когда смотрите разные чемпионаты? Когда смотрите чемпионат мира? Когда смотрите Кубок Мира, кого увидите? Мастеров основ. Игра есть игра. Будь то маленький чемпионат, или чемпионат мира, какие-то отборочные серии, или финальная игра. Вы наблюдаете там за мастерами основ. Но игра есть игра. Какая бы это ни была игра, она играется по правилам и законам. Если вы не играете в нее по правилам, то это просто не работает. Я слышал, как Брат Хейген говорил, «Вы можете себе представить, чтобы футбол играли по правилам баскетбола». Так нельзя. Это не работает. И вера, и все духовные силы, все естественные силы управляются определенными установленными законами. Законы Духа с силой веры сотворили всю физическую материю. Вот откуда взялись законы физики. И когда люди ничего не зная о духовной сфере, на основании каких-то своих представлений, говорят и проповедуют об этом, как будто бы так оно и есть. И что касается закона физики, то закон это что-то, что работает каждый раз, когда оно приведено в действие. Если вы неправильно применяете составляющие этого закона, он не работает. Но некоторые думают, что в духовной сфере все и так сойдет. Нет, нет. В духовном мире все еще более строго, нежели в физическом мире. Потому что сначала был духовный мир. И поскольку Бог — Дух, и Он является наиболее точным и пунктуальным управляющим и регулирующим все. Слава Богу, у него все рассчитано до миллисекунды. Пророк Михей сказал, что через 715 лет в Вифлееме родится младенец. И что происходило все это время? Бог что, все эти 715 лет пытался переслать это на землю по траектории радуги, стараясь изо всех сил? Разве он не мог это сделать за более короткое время? Нет, все произошло в точно назначенное время. Аллилуйя. С точностью до секунды. И это слово на протяжении 715 лет управляло армиями, народами и лидерами, чтобы каждый народ был именно там, где он должен был быть. Так, чтобы когда Иисус должен был прийти на эту землю, кому-то пришла идея собрать налоги, чтобы Иосифу с женой пришлось отправиться в Вифлеем. Аминь. И они не могли ехать быстро, потому что Мария была беременна. Да, но она забеременела в точно назначенное время. И оно так и должно было быть, чтобы все исполнилось до того, как они приедут туда. Чтобы Иисус родился в том хлеву. Ну же. И это тот дух, который планирует и вашу жизнь. Вы это понимаете? Не так ли? Аминь. Это сила этого слова. И это слово... Понимаете, я кое-что сейчас скажу. Слово Божье, оно... Есть. Это станет более понятным по мере того, как мы в течение недели будем разбирать эту тему. Его слово ⁇ высвобождено на этой земле ⁇ Задумайтесь об этом. Если я заключу завет, склятывай, пообещаю вам что-то, то ничего не произойдет до тех пор, пока вы... Итак, у нас есть завет. Мое слово, оно... Есть. Но вам нужно добавить к нему свое слово. Тогда оно произойдет. Аминь. Слово Божье, оно есть. И оно просто висит здесь, ожидая, когда к нему подключится чья-то вера. И когда эта связь установлена, то вот оно. Слава Богу. И на этой неделе мы будем говорить об основах веры. Позвольте мне перечислить их вам, чтобы вы могли записать их. А затем мы разберем каждую из них в отдельности. Мы начнем с 11 главы Евангелия от Марка. Номер один. Верить в это в своем сердце или в своем духовном человеке в своем внутреннем человеке и затем говорить это своими устами. Номер два. Вера не будет работать в непрощающем сердце. Номер три. Благословение Авраама нельзя получить верой фомы Номер четыре. Вера называет несуществующее как существующие и номер пять Вера требует соответствующих действий Итак давайте обратимся к 11 главе марка и начнем читать с 22 стиха Иисус отвечая говорит им имейте веру божью и это правильный и точный перевод имейте Веру Божью. И моим отцом вере является Орл Робертс. Но буквально сразу же после того, как я подал документы в университет Орел Робертса, благодарение Богу, я познакомился с братом Кеннетом Хейгеном. И у нас с ним были очень замечательные отношения многие годы, до тех пор, пока он не ушел на небо Господу. И у меня были замечательные отношения с обоими моими духовными отцами. Слава Богу! И Кеннет Хейген сказал следующее. «Имейте Божий вид веры». И мне действительно это нравится. Это звучит как-то поэтически. И приводит меня в восторг каждый раз, когда я это говорю. «Имейте Божий вид веры». И он говорил, что ж, да, О, у Бога есть только один вид веры. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Итак, «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесии, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, в своем внутреннем человеке, в своем духе, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам. Для меня это просто что-то удивительное. Он, Иисус, изложил все очень тщательно и очень просто. Фактически, я хочу вам кое-что сказать. Вера настолько проста. Вам нужна чья-то помощь, чтобы понять ее неправильно. И на протяжении лет некоторые оказывали очень дорогостоящую помощь. Но я не буду сейчас в это углубляться. Но в любом случае, она очень-очень проста. Иисус... Изложил это очень просто. Закон Духа. Оно все берет начало именно здесь. Бог сказал, «Да будет свет, и стал свет». Оно все взяло свое начало именно так. Аминь. Он поверил в это в своем сердце, сказал это своими устами и... Дух Божий осуществил это. Поэтому он изложил это и сразу же привел это в действие. Посмотрите на это еще раз. Будет ему, что не скажет «потому». Поэтому, когда вы встречаете слово «потому», для чего оно там стоит? Узнайте, для чего оно там. «Потому говорю вам». Перечитайте Евангелие и обратите внимание на то, как часто Иисус использовал свои слова как инструмент. В случае с дочерью Иаира, ⁇ Я говорю тебе, встань. Я говорю. ⁇ Он отдельно это подчеркнул и «Я говорю тебе, встань». И обратите внимание на кое-что еще. Иисус спрашивал, «Ты веришь, что Я могу это сделать?» Он знал. Они верили, что Он мог это сделать. Именно поэтому они обращались к Нему. Ему нужны были их слова. Ему нужно было услышать, как они говорят «Да, Господь!» и затем Он делал это. Ему нужно было слово, для установки этой связи. Спасибо тебе, Иисус. И оно стоило того, чтобы приехать сегодня сюда утром. Спасибо тебе, Господь. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, начинайте верить. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите. И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 «Господь и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Именно так вы спаслись. И я хочу здесь кое с чем разобраться. Это всплывало у меня дважды сегодня утром, поэтому мне нужно сказать здесь это. Есть люди, которые до сих пор придерживаются такого мнения, что, мол, женщины, ну, они не идут особо в расчет. Это только мужчины. Послушайте, женщины сильнее мужчин. Да что с вами такое, женщины? После того, как я увидел, как Глория родила первого ребенка, я сказал, ⁇ -о, О, нет, нет. Кстати, моя дорогая сегодня здесь, миссис Глория... Слава Богу, аминь. Слава Богу. Итак, потому что сердцем веруют в праведности. Я еще не закончил с этим. Здесь речь идет обо всем человечестве. Есть тигры мужского рода и тигры женского рода. И одни и вторые являются тиграми. Понимаете? Слава Богу. Вы согласны с этим? И наше время подошло к концу? Тим, ты снова это сделал. Ты ускорил часы. Или что? Слава Богу. Итак, вот Джереми. Здравствуйте, я Кеннет Копланд, это передача «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое слово. Мы воздаем Тебе честь и хвалу за привилегию учить, проповедовать и служить исцелением, как Иисус. И мы воздаем Тебе всю славу. Господь Иисус, мы любим Тебя всем сердцем нашим, всей душой нашей, всем разумением нашим и всей крепостью нашей. И мы благодарим Тебя и прославляем Тебя сегодня. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Добро пожаловать на нашу передачу. Аллилуйя. Мы здесь вместе со всеми студентами Библейского колледжа Кеннета Копланда. И мы радуемся о каждом, о каждом из вас, кто сегодня здесь. И, конечно же, я никогда даже не мечтал и даже никогда и подумать не мог, что мое имя будет носить какая-то школа, а уж тем более библейский колледж. Ладно, там какой-нибудь детский сад. Я не знаю, я просто такую возможность не рассматривал чего не скажешь, о моей дочери Терри. Я имею в виду, что она постоянно мечтала о таком колледже. И когда возникла эта идея, и мы говорили о ней и обсуждали ее, я действительно пришел в такой восторг. Это призвание каждого верующего, призвание каждого верующего Учить кого-то другого тому, что они знают об Иисусе. Аминь. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. И кто будет верить, спасен будет, а кто не будет верить, не будет спасен. И те, кто будет верить, будут сопровождать следующие знамения. Аминь. Поэтому я просто хочу поблагодарить всех вас за то, что вы доверили нам свое будущее. И это просто такое благословение. И мы обсуждали это, и Дух Божий поднялся внутри меня и привел меня в такой восторг, который я продолжаю переживать и сегодня. Я приветствую вас в это утро, слава Богу. Мы говорим об основах веры, и мы разбираем сегодня пункт номер один, то есть верить в это в своем сердце. Затем говорить это своими устами, как сказал Иисус Марк 1123 двадцать три, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горе сей, поднимись и вернись в море и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам Его, будет Ему, что не скажет. Итак, это первый основной принцип веры. И вчера мы читали римлянам 10.10. 10. Давайте обратимся сегодня ко второму Коринфянам 4.13. И апостол Павел излагает тот же самый библейский принцип. Фактически в 13 стихе 4 главы он цитирует Писание, но имеет тот же дух веры, как написано «Я веровал». И потому говорил, и мы веруем. Потому и говорим. Сейчас давайте обратимся к шестой главе Евангелия от Луки и обратим здесь на кое-что внимание. Послушайте, Иисус.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 Для того, чтобы быть уверенными в том, что из ваших уст постоянно выходит вера, в вашем сердце должно быть Слово Божье. Оно должно будет находиться там в избытке. Оно должно будет быть тем, что доминирует в вашем духовном человеке. Аминь. Потому что то, что там находится, Именно оно и выходит. Если там нет Слова Божьего, то оно и не будет оттуда выходить. В те годы, которые дети называли «былыми временами», в первые годы нашего служения, мы уезжали из дома на несколько недель, потому что мы тогда проводили наши собрания, которые длились две или три недели. И тогда вам действительно нужно было учить о вере две недели прежде чем хоть что-то могло действительно начать происходить. Потому что люди были научены определенным доктринам. Они верили чему-то тогда, когда они это видели, и говорили неправильные вещи, ожидая, что это что-то изменит. Мне уже действительно хочется добраться до этого пункта, о котором мы поговорим на следующей неделе. Они называли существующее таким, каким оно было, и оно таким и оставалось. И как-то раз мы вернулись из такой поездки домой. Нас не было три недели, и мы вернулись домой, и я был так рад снова быть дома. Но, несмотря на то, что я был сильно уставшим, я еще не лег вечером спать, я еще хотел немного посидеть. Я как тот инопланетянин из кинофильма «Я хочу домой». И о, я был так рад снова быть дома. И Глория с детьми уже легли спать. И я в какой-то момент уже точно не мог продолжать бодрствовать. Я пошел спать, и я поступил очень-очень глупо. Я выключил свет до того, как вышел из комнаты. У нас была большая зеленая таманка. Если вы из той же самой провинции, что и я, то для вас, провинциалы, это табурет для ног. Он был большой и тяжелый. Я не знаю, сколько он весил, но я пнул ногой этот табурет. О, я услышал это, этот звук. Этот звук напоминал выстрел из маленького пистолета. Я знал, что я сломал палец. Он так сильно болел. И в такой момент мы сразу же узнаем, что находится у вас в избытке. И я закричал. «Слава Богу! Спасибо тебе, Иисус! Я верю, что я исцелен, я принимаю мое исцеление. Спасибо тебе!» А не что-то, за что потом было бы очень неловко. Аминь. Понимаете суть того, о чем я говорю? Жаль, что у меня нет времени рассказать вам об этом чуде, о том, как я на следующий день сверхъестественным образом получил свое исцеление. В любом случае, так важно питаться Словом Божьим. Вера требует этого. Вера требует этого, поскольку есть только один путь того, как получить веру. В действительности вы ее получили. Вы получили ее в тот момент, когда родились свыше. Вы, каждый из нас в тот момент, когда мы спаслись, в тот момент, когда мы приняли Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем, Каждый из нас получил меру веры, одну и ту же меру веры. Не было такого, чтобы кто-то получил много, а кто-то получил мало. Нет. Что ж, тогда почему у некоторых людей намного больше веры, чем у других? Потому что они с ней что-то делали. У каждого младенца есть одни и те же мышцы, одни и те же кости, одно и то же строение. Аминь. Но все зависит от того, что вы делаете с этим телом состояние этих мышц то что вы с ними делаете имеет значение особенно чем старше это тело становится мне не больше 30 лет но моему телу в начале декабря исполнится 84 года поэтому и мне всего 30 лет Потому что, когда мне было 30, я вошел в совершенную волю Божию, и с тех пор там и нахожусь. Аминь. У меня было много возможностей выйти из нее. Я выходил из нее, но благодарение Богу у меня хватало ума вернуться обратно. Знаете, это нетрудно сделать. Есть люди, которые так это раздувают. «Я нахожусь вне воли Божьей». Что ж, вернитесь в нее обратно. «Да, но я не знаю, я не знаю. Что мне делать? Что мне делать?» Вы знаете молитву «Отче наш»? Кто-нибудь здесь не знает молитву «Отче наш»? Мы можем, мы можем показать вам, где она находится в Слове Божьем. «Да будет воля твоя на земле, как она на небе». Я помолился так с верой. Я вернулся в волю Божью. И ему придется немного меня поднаправить, мне придется немного на это ответить. Если в вашей жизни есть грех, покайтесь, болван. Извините, болван это не по Писанию. Я не должен вас так называть, мясная глава. Это по Писанию. О да. Это значит, что вы плотские, а плоть это мясо. Плоть. Мясо. Понимаете? Спасибо, мясная глава. Только не нужно идти и рассказывать кому-то, что преподаватель назвал вас сегодня утром мясной главой. Иначе вы в самом деле будете мясной главой. Зачем я завел об этом разговор? В любом случае. Слава Богу, спасибо тебе, Иисус. Поэтому оставайтесь в том состоянии, когда Слово Божье постоянно является свежим Сильным и могущественным. Понимаете? Постоянно оставайтесь в таком состоянии. Постоянно. Потому что для вас работает то слово, от которого вы приходите в восторг. Возможно, были какие-то слова, на которые вы смотрели, изучали, и о которых думали, и потом на многие годы откладывали их в сторону. И вдруг в один день вы, как на широком экране, увидели, что они означали. И вы пришли в такой восторг, что даже не знали, что делать. Хотя читали это уже лет 25, а то и больше. Эта книга беременна, она беременна откровением, слава Богу. Она беременна исцелением, она беременна силой. Скажу вам, родословно Иисуса, полна силы. О да. Вы способны получить одно из наиболее мощных откровений, когда включаете в родословную Иисуса Раав, И вы можете заметить, что когда Библия говорит о Рааф, она всегда говорит о ней как о Рааф-блуднице. Чтобы вы понимали, что Бог может разобраться с этой частью, связанной с блудом. Люди с религиозным мышлением не могут с этим справиться. «Не говорите о только не в моем присутствии. Не поднимайте шум из-за Это бабушка Давида. Пра, пра пра пра бабушка Иисуса. «Да что с вами такое?» Ну же, это есть в родословный. Спасибо тебе, Господь Иисус. Слава Богу. Хорошо, спасибо тебе, Господь. Давайте сейчас обратимся к 12 главе Матфея и посмотрим, как Матфей изложил то, что мы только что читали в Евангелии от Луки. Потому что Матфей добавляет здесь кое-что, что очень важно для нашего изучения 35 стиха. Добрый человек из доброго сокровища, или из доброго вклада, выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. И прямо перед этим, в 34 стихе, он сказал, «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы?» ибо от избытка сердца, говорят уста. А теперь перейдем к 36 стиху. Говорю же вам, что за всякое праздное слово. За всякое праздное слово. Если посмотреть в расширенном переводе Библии, то там говорится о всяком слове, которое не берет свое начало от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 Мы живем по этому закону во вселенной, которая была сотворена словом и держится словом. Слава Богу, задумайтесь об этом. Вы не можете этого изменить. Дьявол не может этого изменить. Он связан этим. Но благодарение Богу, мы можем изменить те слова, по которым мы живем. Аминь. Потому что то, что мы с вами имеем сегодня, является результатом того, что мы говорили вчера. Аминь. Как вы знаете, слова являются семенами. Так сказала Иисус. Сеятель сеет слово. Аминь. Я слышал, как Глория учила как-то раз, и она сказала, «Многие люди молятся о неурожае». Что ж, Устройте не урожай. Выкопайте эти старые семена и уничтожьте их. Слава Богу! Слава Богу! Спасибо тебе! Хорошо, давайте обратимся сейчас к пятой главе Марка. Сколько времени у меня осталось? Хорошо, у нас есть время хотя бы начать говорить об этом, а завтра мы продолжим. Марка, 5 глава. Итак, Иисус находится на другом берегу Галилейского моря. Он послужил там гадаринскому бесновавшемуся, и если у нас будет время, мы разберем это позже, но сейчас мы видим, что он переправляется на лодке домой. Его дом находится в Капернауме. Он перенес свой дом и свое служение из Назарета в Капернаум. Не просто потому, что его выгнали из Назарета, но если вы посмотрите в Евангелие от Матфея, то согласно пророчеству, он должен был вести свою деятельность в Капернауме. И вы можете увидеть это, перечитав Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Когда там говорится о том, что он был в доме, то речь идет о конкретном доме, о его доме. Они собрались в его доме, когда четыре ненормальных друга того парализованного разобрали крышу дома и спустили его вниз. И многие годы я считал, что присутствовавшие там люди были настроены враждебно. Но это не так. Они приехали отовсюду, чтобы послушать его. Враждебно были настроены в синагоге, а здесь эти люди приехали в его дом, чтобы послушать его. И дом был достаточно большой, чтобы вместить такое количество людей. И он находился неподалеку от синагоги в Капернауме. Потому что если вы внимательно почитаете, после того, как он послужил дочери Иаира, двое слепых последовали за ним в его дом. Там они сейчас все это раскопали. И его дом находился рядом с синагогой. Аминь. Той же самой синагогой, где он послужил слуге сотника. Это та же самая синагога, которую построил тот римский генерал. Так вы видите все, как на широком экране, не так ли? Слава Богу! Поэтому каждый раз, встречая слово «Капернаум», вы можете подписывать рядом «Дом». Вы получаете от этого новую дополнительную порцию восторга. Аминь. Жаль, что у меня нет времени подробно остановиться на этом. Но это уже отдельная тема. Итак, они переправились обратно, и в 25 стихе говорится...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 это сильно, когда мы изучаем веру, «Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, ибо она говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровью». Аминь. И тотчас, сразу же, иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Когда она говорила это, у нее все еще было это кровотечение. В то же время Иисус, почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, дюнамис, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?»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 Она верила в это в своем сердце. Она говорила это своими устами. Номер два. Она услышала об Иисусе. Что она услышала? Что ж, она услышала Слово Божье. Кто-то пересказывал эти послания, потому что это было прямо там, в его родном городе. И наше время подошло к концу, но я хочу вставить здесь это. Она должна была простить тех врачей, потому что вера не работает в непрощающем сердце. Итак, вот Джереми. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Отец, мы благодарим тебя сегодня за эти слова. Слова живого Бога. Мы благодарим тебя за то, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И мы прославляем Тебя и почитаем Тебя за это имя Иисуса. Аминь. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы проводим урок здесь, в библейском колледже Кеннета Копленда. Поэтому мы приветствуем вас сегодня утром, и мы рады, что вы здесь. Слава Богу. Добро пожаловать к фанатикам. Слава Богу! И мы изучаем веру Божью, духовную силу, рожденную в сердце рожденного свыше верующего, в духе рожденного свыше чада Божьего. Аллилуйя! Эту творческую, созидающую силу Бога Всемогущего, которая живет в каждом рожденном свыше христианине. И мы благодарим Бога за нее. Не так ли? Но она управляется духовным законом. И в послании к Римлянам говорится, каким законом? Законом дел нет, но законом веры. Духовные законы, физические законы, Законы физики могут быть определены. Закон — это что-то, что работает каждый раз, когда оно приводится в действие. Он имеет предопределенные результаты. Но подумайте обо всех тех попытках и ошибках, через которые прошли ученые, пытаясь понять, как заставить что-то работать. Все составляющие должны были быть откорректированы, чтобы это работало. И я являюсь пилотом уже почти 60 лет. Я думаю о тех законах, которые управляют подъемной силой. Эти законы должны быть готовы у вас работать. Некоторые идеи, казавшиеся достаточно неплохими, оказывались в итоге самой большой глупостью. Глядя сейчас на те смешные фотографии, вы задаетесь вопросом, что тут человек себе думал? Что ж, он даже не знал, что он думал. Ему просто казалось, что это могло сработать, но оно потерпело полный крах. Но вы просто продолжаете исправлять одно, второе и третье, начиная делать это правильно. И с годами. Я заметил, что в законах, управляющих полетом, нет ничего, что не было бы отражением законов веры. Когда я учился летать по приборам, им просто приходилось вбивать это вам в голову. Не верьте тому, что вы видите. Нельзя смотреть наружу, когда вы ничего не видите, потому что вы начнете переворачиваться, сами того не зная. Ваша плоть будет водить вас в заблуждение. Если вы позволите своему внутреннему уху вести вас в заблуждение, ваш самолет может постепенно начать делать вот так, и ваше внутреннее ухо даже не будет этого знать. И потом, вылетая из облаков, вы обнаружите, что почти перевернулись, испугавшись, вы резко рвете штурвал, от чего даже крылья могут поломаться. Это то, что происходило, когда только начинали учиться летать по приборам. Поэтому что вы делаете? О, мой инструктор, обучавший меня летать по приборам, просто вбил это в меня. Не верьте своим чувствам, верьте этим датчикам, верьте этим приборам, они вам не лгут. И когда я, фактически тогда, в 1967 году, я все еще был студентом университета орал Робертса, и я слушал брата Кеннета Хейгена. Я наблюдал за братом Орлом Робертсом на собраниях, потому что я был его пилотом, и я наблюдал за тем, как он это делал, и слушал, как брат Кеннет Хейген учил об этом. Я сказал, Глория, я у я уже знаю, как это делать. Я уже был научен и натренирован не верить тому, что я чувствую и тому, что я вижу, а верить истине. Поэтому я просто заменил эти летные приборы на свою Библию, одно вместо другого. И я верю не тому, что я чувствую. Как-то раз в самом начале моей летной карьеры, во время полета у меня началась сильная пространственная дезориентация. И скажу вам, мне так хотелось перевернуть этот самолет, что мне пришлось опустить голову вниз и настроить гироскоп, чтобы восприятие моего внутреннего уха постепенно подстроилось и выровнялось. И я знал, как летать по приборам. Я тогда еще не был пилотом, умевшим летать по приборам, но, по крайней мере, я не начал пытаться сориентироваться визуально. В любом случае, я начал смотреть на эти датчики, и это заняло у меня какое-то время. Мне по-прежнему хотелось перевернуть этот самолет, но почему? потому что я очень сильно это чувствовал. «О, брат Копланд, я просто чувствую, как будто Бог не слышит меня, я просто чувствую, как будто Дух Божий оставил меня». Что ж, ваши чувства лгут вам. Он сказал, «Я никогда не оставлю и никогда не покину вас». Никогда. Понимаете? Вот чему вы верите. Никогда не оставлю. Вот чему вы верите. Аминь. Что ж, я рад, что мы об этом заговорили. Это нужно утвердить раз и навсегда. Возможно, не столько собравшимся здесь, но есть люди, которые смотрят нас, которым нужно утвердить это для себя раз и навсегда. Поэтому, когда вы чувствуете, как будто Бога там нет, то, дорогие, именно тогда вам лучше знать, что Он там есть. Я знаю, что Ты здесь, Господь. Я знаю, что Ты со мной. Я знаю, что Ты за меня. Слава Богу, Аллилуйя. Я не движим тем, что я вижу. Я не движим тем, что я чувствую. Я движим тем, чему я верю. Я верю этой книге. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Итак, давайте продолжим говорить о том, на чем мы остановились вчера. И мы разбирали эти основы веры в пятой главе Марка, читая о женщине, страдавшей кровотечением. Одна женщина, 5.25, которая страдала кровотечением 12 лет, скажите, 12 лет, много потерпела от многих врачей и стащила все, что было у ней. Итак, если бы это действительно... Говорю вам, у этой женщины кровотечение. Она страдает, она болеет уже 12 лет. Это стоило ей всех ее средств к существованию. Из-за многих врачей у нее ничего не осталось. Было бы очень легко начать винить все эти обстоятельства в том, что они загнали ее в такое финансовое положение. Послушайте. Было бы очень легко это сделать. Я просто смотрю и вижу только кучку шарлатанов. Они только резали меня и что-то там делали со мной. Что здесь вообще за врачи? Я уже чуть не умираю от кровотечения. Сейчас меня еще и заперли. Я не могу выйти из дома. Я больна. Мне и не хочется выходить. И кроме того, если я появлюсь на улице с кровотечением... Я кандидат на то, чтобы меня побили камнями. Вот что эти врачи со мной сделали. Недорогая, это сделал с вами дьявол. Он автор этого. Понимаете? И почему это настолько важно? Потому что вера это один из законов. В действительности это первый закон. Потому что он управляет всем. Понимаете? Управляет всем. Закон любви. Вера действует любовью. Аминь. Что ж, конечно же, Бог есть любовь. Не у Бога есть любовь, а Он есть любовь. У Него есть вера. Ну же, слава Богу. Это восхитительно, не так ли? Это на многое проливает свет. И поскольку вера не работает в непрощающем сердце, то вполне очевидно, что она простила тех врачей. Они больше уже не являлись ее проблемой. Услышавшая об Иисусе, что ж мы знаем, что она услышала. Вера приходит от слышания, «Ослышание от Слова Божьего». Римлянам 10.17. Она услышала Слово Божье. Кто-то пересказывал ей то, о чем проповедовал Иисус. Итак, она жила в Капернауме. А я знаю, и вы также знаете, что дом Иисуса тоже был, Тогда в Капернауме. И знаете, они постоянно высматривали, они постоянно поджидали, когда он вернется домой. У меня есть что-то, о чем я хочу поговорить с Иисусом. Да, слава Богу. Что ж, позвольте мне дать вам небольшой самородок, который вы можете положить в свою сумку и унести с собой домой. Помните, в 18 главе Матфея, когда Иисус говорил о молитве, согласия, и он взял того маленького ребенка, помните это? Он учил обо всем этом, в своей гостиной. Всю 18 главу он учил дома. Это здорово, не так ли? Я не знаю, чей это был ребенок, но Иисус сидел там, и у него на коленях сидел этот маленький ребенок. И я просто могу видеть его. «Подойди сюда, малыш». И он просто сидел там, обняв того ребенка, и учил о молитве согласия. У него на лице была эта замечательная большая улыбка. И он учил о согласии. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле...» Итак, задумайтесь о силе этого, потому что он сказал, «Где двое или трое, собраны во имя мое...» Там я посреди них. Так, подождите, подождите, подождите. Он не был где-то на улице, когда учил об этом. Он был дома. Он был окружен своими учениками и членами семей. Аминь. И что он говорит? Где двое или трое из вас собраны во имя мое, там я посреди вас. Так же, как и сегодня. Это будет говорить вам о чем-то, дорогие. Аминь. Он здесь, прямо сейчас. Вы просто не можете его видеть, но я хочу, чтобы вы знали, что он здесь, сейчас. Почему? Почему он это сказал? Почему он посреди нас? Чтобы осуществить то, о чем мы согласились. И вот еще одна огромная истина в этом учении о молитве согласия. «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе». Небеса ничего не могут связать до тех пор, пока вы этого не сделаете. Бог сотворил всю эту землю, затем Он сотворил человека, поместил его сюда, дал ему власть над всеми делами рук своих, и то, что человек просто отбросил все это в сторону, не меняет сам этот факт. Он по-прежнему должен действовать на основании того, что сказал Бог всемогущий, потому что Слово Бога, оно есть. Я имею в виду, что это то, что Он сказал, и это то, что Он сделал. Поэтому этот закон не был отменен, и поэтому все, что вы свяжете на земле, будет связано и на небе. Слава Богу. Аминь. Оно стоило того, чтобы приехать сегодня на занятие. Спасибо тебе, Иисус. Итак, она, услышавшая об Иисусе, «Подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила». Итак, посмотрите, греческое слово «лего». «Ибо она продолжала говорить». Она продолжала говорить. Вы помните эти маленькие детальки конструктора «лего»? Я думаю об этом всякий раз, когда думаю о том, как она назидала, строила свою веру. Она назидала строила свою веру. Она не могла делать этого без Слова Божьего. У нее тогда не было Библии, к которой она могла бы обратиться, но кто-то пересказывал ей Слово Божье. Она слышала то, о чем проповедовал Иисус. Аминь. знаете, я не знаю, Иаир был начальником синагоги, той синагоги, в которую она раньше ходила. Теперь по закону она не могла туда ходить, и она взяла свою жизнь в свои руки, но ей пришлось это сделать. Вера... Требует соответствующих действий. Давайте обратимся к посланию Иакова. Иакова, 2 глава. Спасибо тебе, Господь. Вы что-нибудь для себя из этого выносите? Я точно. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь Иисус. Итак. Давайте прочитаем, начиная... Жаль, что у нас нет времени пройтись по всей этой второй главе. 15 стих. Если брат или сестра Наги и не имеет дневного пропитания... Нет, я не могу начать с этого. Давайте вернемся к восьмому стиху. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делайте. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете. И так далее. Давайте перейдем к 14 стиху. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? И он не говорит здесь о том, чтобы зарабатывать или заслуживать что-то. Он говорит здесь о соответствующих действиях. Если брат или сестра Наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им,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 22 стих. Будьте же исполнители слова, соответствующие действия. Будьте же исполнители слова, а не слышители только, обманывающие самих себя. А теперь прочитайте 25 стих. Но кто вникнет в закон совершенный? Закон свободы, вот чем он называет Слово Божье. Вы понимаете это? Иисус сказал, «Прибудьте в Слове Моем, и вы истинно будете Моими учениками, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это совершенный закон свободы, но он требует соответствующих действий. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Изучите первую и вторую главы послания Иакова. Конечно же, все послание Иакова — это просто золотая жила. Это самая древняя книга в Новом Завете, написанная братом Иисуса по одному из родителей. Аминь. У них была одна мама, но разные отцы. Это означает, что он наблюдал за тем, как Иисус все это делал. Почему? Почему, по-вашему, его братья так его ненавидели? Что ж, задумайтесь об этом. Ну же, они не знали, кем он был. Только его мама знала условия его рождения. Почему вы не можете быть такими, как Иисус? Иисус бы так не сделал. Иисус всегда все делает правильно. Никто не может быть таким, как Иисус. Скажу вам, это тяжело. Аминь. И особенно, когда вы не можете заставить его разозлиться. И он никогда не говорит ничего неправильного. И он всегда улыбается. Ну же. Спасибо тебе, Господь Иисус. Хорошо. И тотчас... Итак, заметьте, она продолжала говорить, она продолжала говорить это, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею, если я прикоснусь к его одежде, я буду сделана целостной». Что она говорит? Она говорит следующее, «Я называю себя целостной». Что она делает? Она называет несуществующее, как существующее. Она не обращает никакого внимания на то, что еле жива из-за этого кровотечения. одна кожа до кости — это больная женщина, но она не помышляет. Она как Авраам. Она не помышляет о своем теле почти мертвом. Что она слышала, что он проповедовал? Только то, что он говорил. И если я, хотя к краю одежды его прикоснусь, я получу это, у меня это будет. Что происходит? В ее разуме у нее уже это есть. Она видит себя здоровой. И она говорила, что она не просто будет исцелена, а что она будет сделана целостной. Она могла исцелиться и по-прежнему находиться в ужасном финансовом положении. Для того, чтобы быть целостной, ей придется вернуть назад все свое имущество. Ей придется забрать назад все то, что дьявол у нее украл. Аминь. Я просто могу ее видеть. Я просто могу ее видеть. Доктор, я просто хотела, чтобы вы посмотрели на меня сейчас. Она видит подобного рода вещи. О, я так жду, я так жду, когда он снова вернется домой. Пора, пора, я иду туда. И я не хочу, чтобы Иаир увидел меня. Я знаю, что для Иисуса это не будет проблемы, но я не хочу, чтобы меня увидел Иаир, потому что мне нужно поправиться до того, как он меня увидит. Мне нужно будет пойти к священнику и показать ему, что я исцелена, и что у меня больше нет кровотечения. Мне нужно сделать то, что говорит Тора, чтобы иметь право находиться в обществе. Аминь. Потому что он тот, у кого есть право до смерти побить меня камнями, если он увидит меня там. А Иаир не думал о ней. Аминь. Ему было не до этого. Она понятия не имела, что Иаир стал похож на Иисуса. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Наше время подошло к концу. Что ж... Аллилуйя! <плодисменты> Спасибо всем. Итак, Джереми. Здравствуйте, это передача «Победоносный голос верующего». Аллилуйя! Иисус, Господь, и я рад. Слава Богу! Давайте воздадим сегодня утром Господу хвалу и благодарение. Спасибо тебе, Господь. Боже мой! И вчера мы вспоминали о женщине, страдавшей кровотечением. И о том, что она могла бы винить всех тех врачей в том, что у нее не осталось никаких денег, поскольку она пострадала от рук многих врачей. И ей не стало лучше, а наоборот, только хуже. И она действительно могла бы... Что ж, вы знаете... Как работает непрощение? В таком состоянии вы уже не сильно что-либо анализируете, чтобы винить их в том, в чем их действительно можно обвинить. Вы просто уже вините их во всем. Может быть, именно поэтому вы все еще больны, понимаете? Что бы это ни было, она могла бы серьезно обвинять их в этом, потому что у нее не осталось никаких денег, но она этого не делала. Это очевидно, потому что вера не работает в непрощающем сердце. Поэтому, очевидно, она простила тех врачей. Итак, давайте вернемся к 11 главе Марка. В своем классическом учении о вере Иисус говорит, «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, если кто, то есть любой, это говорит нам о том, что это будет работать для любого, кто приведет это в действие. Это не какая-то особая идея или какой-то особый вид веры. Есть этот духовный закон. Поднимись и вернись в море,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 Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Он не может. Не то чтобы Он не хотел, просто изучите это. Исайя 43, 25. Я, я сам изглаживаю преступления Твои ради себя самого, и грехов Твоих не помену. Я сказал, «Наверное, я здесь чего-то не понимаю». «Ты имеешь в виду, ради меня?» «Нет», — ответил он, — «ради себя самого». Я сказал, «Господь, я этого не понимаю». Он спросил, «Кеннет, тебе хочется вспоминать плохие вещи о твоих детях?» Я ответил, «Конечно же, нет». Что ж, и этот ответ по-прежнему. У меня это как-то не укладывалось, но послушайте следующее. Если Он вспоминает мой грех, Он не может благословить меня. Послушайте, благодать. Это произносится как благодать. Благодать. Что я сделал, чтобы заслужить это? Все. Вы не хотите, чтобы над вами свершилось правосудие. Нет, нет, нет. Вы не хотите, чтобы над вами совершалось правосудие. Каждый раз вы хотите получить немного благодати. Аминь. И есть духовные законы, которые управляют также и этим. Первое Иоанна 1,9. Это послание, которое написал Иоанн. Апостол любви. Мы ходим во свете подобно, как Он во свете. И тогда Его кровь очищает нас от всякого греха. И когда мы исповедуем наш грех, Он верен и праведен, чтобы простить нам наши грехи и очистить нас, от всей неправедности. И тот, кто не знал греха, был сделан грехом, чтобы мы могли быть сделаны праведностью Божьей в нем. Праведность это то, чем вы были сделаны, когда стали новым творением во Христе Иисусе. Аминь. О, мы уделим этому время на следующей неделе. Вы будете рады, что приехали сюда. Аминь. «И очистить нас от всей неправедности». Если вы очищаетесь от всей неправедности, что тогда остается? «Праведность». «Ну, я этого не чувствую». Замолчите. Чувство не имеет к этому никакого отношения. К этому имеет отношение то, что сказал он, что он пообещал. И как написано, «Прости нам грехи наши, как мы прощаем тех, кто согрешил против нас». Поэтому это корпоративное действие Завета. Мне приказано прощать. Я солдат в армии Господа. Аминь. Это армия, которая не предполагает выхода в отставку. Аминь. Здесь нет пути для отступления. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Поэтому мы находимся под командованием. И в своей собственной жизни вы должны делать то же самое, потому что каждый присутствующий здесь, каждый должен делать это, особенно вы. Вы входите в служение на всю свою оставшуюся жизнь. Поэтому каждое слово в этой книге является приказом. Вы солдат, вы солдат и ищите прежде Царствие Божьего и его праведности. И это все предложится вам. Это обетование, о котором Бог поклялся на крови. Но для меня это приказ. Он сказал, ищите прежде Царство Божьего. О, слава Богу, я ищу прежде Царство Божьего. Что это значит искать прежде Царство Божьего? Что ж, вы начинаете с того, что делаете Его Слово окончательным авторитетом в своей жизни. Окончательным авторитетом. И вы принимаете качественное решение, что это моя жизнь. И качественное решение, это решение, которое не дает пути для отступления. И которое больше уже не обсуждается. Все, я принял мое решение, и есть решение которые вы принимаете на всю жизнь. Аминь. Не прыгайте туда-сюда, то находясь в служении, то выходя из него. Это не ваш титул, а то, кто вы. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Хорошо. Дальше. Вера не будет работать в непрощающем сердце. Давайте обратимся к пятой главе Галатам. И... Прочитаем это, держа это у себя перед глазами. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни не но вера, действующая любовью. Вера, действующая любовью. А теперь давайте обратимся к 4 главе Ефесянам. И посмотрим на 32 стих. Будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Подражайте. Это греческое слово «мимитес». От этого слова происходит слово «имитировать». Я хочу обратить ваше особое внимание на слово «Христос» в этом 32-м стихе. «Христос» — это греческий перевод древнееврейского слова «Мессия». В воскресенье я как раз сочетал мою внучку и ее молодого человека, который является греком. Дженни переехала в Грецию и открыла там детский дом, который называется дом Ава. И Ава означает папа. И им даже не нужно это переводить. Эй, они же греки. Понимаете? Понимаете? В любом случае, она начала с того, что собирала маленьких, беспризорных детей, детей, которые бродили по улицам, и им некуда было идти. И там она познакомилась с Алиасом. И в воскресенье вечером я сочетал их. Он прекрасно говорит по-английски. И после того, как церемония бракосочетаний и все остальное уже закончилось, я дал им немного денег. Просто немного денег из своего кармана. Я дал ему эти деньги и сказал, «Алиас, это вам так, немного на карманные расходы». И Джинни сказала, «Помолись за дедушку и за его путь домой». И он сказал, «Хорошо, а могу я помолиться на греческом?» И он помолился за меня на своем родном языке. О, слава богу, я в целом понял, что он сказал. Слава богу. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь Иисус! Слава Богу! Спасибо тебе, Иисус! И вот это слово «Христос» «Переводите и размышляйте» означает «помазаны и его помазание». Когда вы встречаете слово «Христос», переводите и размышляйте. Идет ли там речь об Иисусе или о его помазании, или о том и другом? Я все могу, укрепляющий меня к Христе. Здесь говорится о помазании. И обратите внимание на следующее. Будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог ради помазания простил вас. Слава Богу! Аминь. Спасибо тебе, Господь Иисус. Римлянам, 5 глава. Это очень хорошо знакомое место Писания. Но я хочу, чтобы оно было у вас перед глазами. Потому что это настолько важно. А надежда не постежает. Потому что, скажите, потому что, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Слава Богу! Излилась в ваше сердце излилась в ваше сердце любовь божья почему мы знаем что мы родились свыше? потому что мы любим братьев аллилуйя я люблю вас я люблю вас и это настолько удивительно когда вы развиваете эту любовь, проявляя ее, говоря о ней и благодаря Бога за нее, если вы зацикливаетесь на себе, вы теряете из виду силу любви. Не разбрасывайте словом «любовь» направо и налево. «О, я просто люблю пиццу». Нет, вы наслаждаетесь пиццей. Бог дает нам все обильно для наслаждения. Все обильно для наслаждения. Аминь. Вы обновляете свой разум в отношении того факта, что Бог есть любовь. И вы начинаете больше осознавать это и становитесь более аккуратными в том, как вы используете слово «любовь». Например, я люблю летать точно так же, как я люблю проповедовать, потому что я был призван летать. Это является частью миссии моей жизни. Это часть моего призвания, и я люблю это. Это больше не является моим Богом. Когда-то было, но больше не является. Но я не люблю мой самолет. Я действительно наслаждаюсь им, но я не люблю его. Слава Богу. Ну же. И есть вещи, которые мне действительно нравятся, но я не люблю их. Я не использую слово «любовь». Потому что Бог есть любовь. И я больше не разбрасываюсь этим словом «любовь» направо и налево, как делал это раньше. И когда вы начинаете это делать, вы начинаете больше осознавать, что Бог в вас. Вы развиваете сознание того, что внутри вас живет Бог. Слава Богу! Тот же самый Бог, который сотворил небо и землю, живет сейчас во мне. И иногда я просто прихожу в такой восторг от Него и от одной мысли о том, что «Ой, я не чувствую, что мои молитвы поднимаются выше потолка». А им и не нужно было подниматься выше вашего носа, потому что Бог в вас. Он живет в вас. Он сказал «Свет, будь!» И стал свет. И за 24 часа 16 миллиардов 94 миллиона 700 тысяч миль. Вселенной. Мне аж от этого мурашки бегут по коже, причем двойными рядами. Знаете, папа Кэролин Савейл, он сейчас на небесах, какой он был человек. Благодарение Богу. Мы вместе проводили время. Олин. Безусловно, был одним из самых смешных людей, которых я когда-либо встречал. Он был настолько веселым человеком. Что ж, если вы его знали, и если вы когда-либо пересекались с Джерри Савейлом, вы не сможете сидеть с невозмутимым видом. А если там Джерри Савейл вместе с Джесси Дюплентисом... О, даже не говорите. Даже не упоминайте об этом. Это настолько смешно. Но в любом случае, когда Олин впервые полетел на самолете, я посадил его на сиденье справа от меня. Мы взлетели. И он впервые испытал этот восторг от взлета, от этого разгона и всего остального. И он сказал, знаете что, Кеннет, у меня аж голова идет кругом. Что ж, он из Луизианы. Я не знаю, что он сказал. У него аж голова шла кругом, но он не сказал, о, я люблю это. О, я люблю это. Он не сказал это. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Слава Богу. Это урок вере. и это... Я знаю почти на 100%, и я говорю сейчас о людях из наших кругов веры. Это в действительности никогда не принималось во внимание, но это нужно принимать во внимание. Итак, любовь Божья, скажите это, любовь Божья, излилась в мое сердце, в мой дух, Любовь Божья излилась в меня. Воздайте ему сейчас хвалу. Слава Богу! Воздайте ему хвалу. И мы сейчас... Мы просто сейчас в этом потоке. Итак, мы уже узнали, что вера не будет работать в непрощающем сердце. Что вы верите в это в своем сердце, вы говорите это своими устами. Мы сейчас действительно добрались до самых основ. Мы выяснили, что у нас есть вера. Мы выяснили, что питает ее. Слава Богу! Мы выяснили определенные аспекты, касающиеся этих основ. Итак, давайте обратимся к 20 главе Евангелия от Иоанна. И не закрывая ее, обратимся к 4 главе Римлянам и прочитаем 17 стих. Римлянам 4,17. Как написано, «Я поставил тебя Отцом многих народов». Он не сказал «Я поставлю тебя» или «Я сделаю тебя». Он сказал «Я поставил, я сделал тебя Отцом многих народов». Нет, давайте сейчас прочитаем 16 стих. Там есть кое-что, что вам нужно увидеть. Итак, по вере, что было по милости или по благодати.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 которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному. По сказанному. По сказанному или по завету. Наше время подошло к концу. Ну же, прославьте все Бога. И вот Джереми. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего» и добро пожаловать в Библейский колледж Кеннета Копланда. Слава Богу! Спасибо Тебе, Господь! Аминь! Спасибо Тебе! Аллилуйя! Спасибо Тебе и хвала Тебе за поток Твоего Слова. И Ты так благ к нам. И мы благодарим Тебя и поклоняемся Тебе. И мы воздаем всю хвалу, всю славу, за каждое сказанное слово и за каждое совершенное дело удивительному, славному, бесподобному имени Иисуса, которому мы принадлежим и которому мы служим. И это имя, в которое мы молимся, и мы благодарим Тебя за него. Аминь. Итак, мы говорим об основах веры, изучая веру Божью. И вчера в заключении... Разбирая эти основополагающие принципы веры, мы подошли к номеру 1, 2, 3. Нельзя получить веру Авраама, нельзя получить ее, нельзя получить благословение. Я сказал это неправильно. Нельзя получить благословение Авраама верой Фомы. И когда вы изучаете это, вы фактически видите, что это сильное откровение в сравнении с тем, как поступает и верит этот мир, а также, к сожалению, и многие рожденные свыше и даже крещенные Духом Святым христиане. И сегодня это можно изменить с помощью того же, что и тогда. Учение. С помощью учения. Помните, в шестой главе Евангелия от Марка Библия говорит, там в Назарете Иисус не мог совершить никакого чуда. Не сказано, что он не хотел а сказано, что он не мог. Он возложил руки лишь на некоторых больных людей. Если вы изучите это, то это были люди с несерьезными заболеваниями. И он дивился неверию их, и потом ходил по окрестным селениям и учил их это лекарство от неверия. Аминь. Потому что римлянам 10.17. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера не приходит из-за каких-то травмирующих переживаний и подобного рода вещей. Иначе все бы уже были гигантами веры. Нет, нет. А вот что вы делаете со своей верой в этих травмирующих переживаниях, это и позволяет вам возрастать духовно. Но без Слова Божьего вы еле ковыляете. Это все равно, что голодающий физически истощенный физический человек пытается стать олимпийским чемпионом. Что ж, если я буду усердно заниматься, у меня это получится. Нет, не получится, дорогие. Вам придется питаться, и придется питаться правильно, иначе ваше физическое тело просто не выдержит. Потому что вы можете взять карандаш, он много не весит. Но если вы сделаете с ним достаточное количество повторений, вы будете обессилены. Вы израсходуете всю физическую силу, которая у вас есть. Вы можете израсходовать свою веру, особенно если она слабая. И если вы не ходите в прощении, тогда ваша вера слабая. Она просто не будет работать. Вы можете проводить много времени в Слове Божьем, но продолжать ходить в непрощении, Аминь. и ваша вера будет слабой. Аминь. Скажу вам кое-что еще. Если у вас действительно есть проблемы с физической крепостью и силой, и вы спите достаточное количество времени, вы питаетесь правильно, но у вас проблемы с вашей физической крепостью и силой, тогда что-то не так с вашей радостью. Что-то не так с вашей радостью. Радость Господа — ваша сила. И вам не обязательно чувствовать. Счастье и радость — это две совершенно разные вещи. Аминь. Но, когда вы приводите в действие свою радость, такое впечатление, что вы становитесь счастливым человеком, независимо от того, что вокруг вас происходит. Любовь, радость — это второй плод Духа. Аминь. И как вы это делаете? Вы с радостью принимаете, когда впадаете в различные испытания, проверки и искушения. Якова, первая глава, аминь. Если вы смотрели наши передачи с доктором Айвери Джексоном, известным нейрохирургом, и было проведено исследование, это исследование провели в крупнейшем онкологическом центре Джона Хопкинса, который, возможно, является крупнейшим в мире. Но в США так точно. И он находится в Хьюстоне, штат Техас. И они доказали, что тело не видит разницы между хохотом и тем, когда вы заставляете себя смеяться. Аминь. И знаете, они проводят смехотерапию для людей, которые испытывают сильную боль. Особенно для онкологических пациентов. И они просто говорят, я знаю, что это выглядит ненормально и странно, но это просто часть вашего лечения. И если вы хотите, чтобы я был вашим врачом, тогда вам придется это делать. И вы должны... Немного пританцовывать. Немного пританцовывать. И он говорил, что в конце концов, внутри начинает подниматься эта радость. Понимаете? И просто смейтесь над дьяволом. Слава Богу. Хвала Тебе, Иисус. Мы были воскрешены с Ним и посажены с Ним на небесах. Он сидит по правую руку Бога, и мы сидим по правую руку Иисуса. И Бог сидит на небесах и смеется над дьяволом. Слава Богу! Мы сидим с Ним, и мы можем смеяться вместе с Ним. Аллилуйя! Слава Иисусу! Аминь! Спасибо тебе, Иисус. Разве Слово Божье не говорит, что дьявол был повергнут под наши ноги? Аллилуйя. И начнет подниматься ваша радость. Аминь. Веселое сердце благотворно, как ворчество. Или как лекарство. Там не сказано «веселое тело». Нет. Веселые вы. Радость Духа. Спасибо тебе, Иисус. Что ж, слава Богу. Итак, вернемся к тому, на чем мы остановились. Как написано, «Я поставил тебя». Не «я поставлю тебя», а «я поставил». «Тебя отцом многих народов пред Богом или подобным Богу, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие как существующие». Итак, это вера Авраама. Он сверхнадежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемокший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сарена в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Он был вполне уверен в том завете, который был у него с Богом. в обещанном ему, в Завете, кровном Завете. Вот что вполне убедило его, что Бог силен и исполнить это. И на следующей неделе мы будем изучать это в 17 главе Бытия. Но если вы обратитесь к 15 главе Бытия, до того, как его имя было изменено, а оно было изменено в 17 главе, и Бог в буквальном смысле слова вставил свое имя, эту дополнительную букву, в середину его имени. Авраам. Это слышно в древнееврейском языке. Аминь? Аминь. Именно так Авраам получил Благословение Господне. 28 глава Второзакония. Вы со мной? Хорошо. А теперь давайте обратимся к 20 главе Иоанна, 24 стих. Иоанна 20, 24. Фома же, один из двенадцати,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 или не потрогаю, в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, и заметьте, он действует на уровне своего душевного человека. И он приводит в действие свою волю, а не веру. Я не поверю. После восьми дней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 тем, у кого нет веры. Если вы обратитесь к третьей главе послания Галатам, вы увидите, как Авраам получил свое благословение верой. Аминь. Итак, смотрите. Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему, Ты поверил, потому что увидел меня, блажены или благословлены. Скажите, благословлены. Итак, ему указывают на то, что следует подкорректировать, чтобы получить благословение. Благословлены не видевшие и уверовавшие. Благословлены. Вы не можете получить благословение Господне, которое обогащает и печали с собой не приносит, имеется в виду в финансовом плане. Его нельзя получить просто ожидая, когда вы почувствуете, потрогаете это и увидите это. И, к сожалению, должен сказать, что это то, что делают большинство людей. И у них сформировано такое представление. И вы можете видеть, почему важно слышать правильное учение. И это то, что можем делать мы с вами. Это уже становится нашим делом. Это наше дело. Это то, что мы делаем. Мы учим. Заметьте, первым делом нужно было учить. Иисус ходил и учил. Он учил и проповедовал больше чем делал что-либо другое, и затем исцелял. Потому что без учения и проповеди происходило очень мало исцелений. И были случаи и ситуации, когда он, я смелюсь сказать, что такие ситуации будут и в нашей с вами жизни, но такое происходит очень редко. Когда Бог просто начинает делать что-то сам по себе. Много лет назад мы с Глорией были в Лондоне. И еще до того, как мы туда полетели, кто-то сказал мне, знаете, брат Купланд, не расстраивайтесь, если британцы, знаете, они реагируют. Просто... Знаете... Они реагируют, просто они достаточно сдержаны в своих эмоциях. Все могут бурно на что-то реагировать. Этих же самых людей, которые очень сдержаны в своих эмоциях, вы когда-нибудь видели их на футболе? О да, они могут весьма бурно выражать свои эмоции. Что что же самое с христианами, если только у них будет повод для восклицания и ликования? И я поднялся на сцену, встал за кафедру, и тот зал был полностью заполнен. Насколько я помню, там в тот вечер собралось около восьми или 9 тысяч человек. И я вышел. Встал за кафедру, как я всегда это делаю, я просто встал там и, по-моему, я сказал, откройте свои Библии на 11 главе Марка. Я лишь сказал, откройте свои Библии на таком-то месте Писания. Я начал читать это место Писания. И вдруг они начали прославлять Бога. Они просто начали прославлять Бога. Я еще даже не успел ничего сказать. Они просто начали прославлять и прославлять Бога. И затем они начали бегать по залу. И все собравшиеся люди начали прославлять Бога. Они вскочили со своих мест и просто восклицали, ликовали и прославляли Бога во весь голос. Они просто прославляли Бога. Затем они немного успокоились, и я снова начал читать это местописание, и они снова начали это делать. Фактически, как только я пытался проповедовать, меня заглушали криками ликования. Я так и не смог приступить к проповеди. Так и не смог. Я не отпроповедовал в тот вечер ни слова. И я стоял там. Стоял там за той кафедрой. и Я просто сказал самому себе, «Что ж, Господь, ты это начал, ты это и заканчивай». Поэтому я просто стоял там. И там впереди была женщина, она сидела буквально на втором или на третьем ряду. Она вдруг очень заметно подпрыгнула. Подпрыгнула так высоко, как она только могла. Вот так вот покружилась и села. Я подумал, это странно. Я просто продолжал и продолжал. Я даже не помню, как оно все закончилось. Хотя нет, помню. Я сделал призыв к покаянию. И там были люди, которые приняли спасение. Та женщина... И это то, на что я хочу обратить сейчас ваше внимание. Понимаете, она в тот вечер ничего не услышала. Бог живет среди словословия своего народа. Те люди, которые привезли ее туда, засвидетельствовали, что у нее был церебральный паралич. Она приехала в инвалидной коляске. И когда мы молимся, мы входим в Его присутствие. Когда мы прославляем Его, Он входит в наше. Она подпрыгнула так высоко, как только могла, и покружилась. Тогда я понял, почему она это сделала, и почему это было чем-то настолько заметным и примечательным для меня. Потому что, во-первых, она была единственным человеком, который сидел. Но я не знал ее состояния. Тот человек у купальни Вифезды. Он не слышал, как Иисус проповедовал. Он даже не знал, кем он был. Но такое происходит редко. И я скажу вам кое-что еще насчет тех людей, которые получили свое чудо в такого рода атмосфере. Это замечательно, слава Богу. Тем не менее, они по-прежнему не знают, как целенаправленно действовать в вере. И если они будут верить симптомам, сатане достаточно будет вернуть обратно небольшой симптом, и они тут же начнут говорить, «А я думал, что я был исцелен, полагая, что нет». О, конечно. Конечно. Эта крыса украдет у вас ваше исцеление, если сможет. Но вы можете уделить какое-то время тому, чтобы учить этого человека силе его слов и так далее. Они увидят это таким образом. Что шаминь? слава Богу, да. Я вижу это. Теперь я вижу, что это исцеление принадлежит мне. Да, я был исцелен все то время, пока боролся с этой болезнью. Я просто ничего об этом не знал. Слава Богу. Разве это не здорово? Хорошо. Хорошо. И там тогда была эта ситуация, когда он действовал. И позвольте мне сказать вам кое-что еще об этой ситуации. Если все, чему человек верит, или позвольте мне сказать это так, если люди преимущественно верят своим чувствам, вместо того, чтобы сделать Слово Божье окончательным авторитетом, тогда у сатаны посредством пяти физических чувств есть доступ к их внутренней воле. Ну... Я не знаю, есть ли воля Божья на то, чтобы исцелить меня, или нет. Я просто не знаю. Раньше я думал, что исцеление кануло в прошлое, но сейчас я вижу, что это не так, потому что люди здесь, в церквях, получают исцеление. И я слышу свидетельства, и я знаю, что это не так. Я знаю, что он сегодня исцеляет. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Но знаете, я не знаю, исцелит ли он меня или нет. Давайте молиться. Если он меня исцелит, тогда я буду знать, что это его воля. Нет, вы не в той компании. Так вы не сможете получить свое исцеление. Если он исцелит только одного, то этим человеком буду я. Наше время подошло к концу. Итак, вот Джереми. Да, сэр, спасибо, дедушка. Теперь, дамы и господа, мы видим связь, когда Слово Божие является окончательным авторитетом вашей жизни. Вы знаете, что Божье обетование истины, и вы знаете, что Его воля за вас, а не против вас. Вы становитесь вполне уверенными, что Он силен сделать все, что Он пообещал. И это была замечательная неделя передач с братом Коплендом, на которых он учил здесь, в библейском колледже Кеннета Копленда, расположенном на территории миссии Кеннета Копленда. Каждая пятница на передаче «Победоносный голос верующего» это день пожертвований. Это то, что сказал нам делать Господь. И нашим базовым местом писания здесь является шестой стих шестой главы «Послание к Галатам». Там написано следующее.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 Это означает, что вы услышали водительство Духа Святого начать участвовать своей верой, своими молитвами и своими финансами в том, что делают Кеннет и Глория Копленд, а также во всем том, что происходит здесь, в миссии Кеннета Копленда. И, партнеры, послушайте, мы благодарим за вас Бога. Мы благословляем вас во имя Иисуса. Кто-то молится за вас каждый день. Кеннет и Глория Копленд посвятили себя тому, чтобы молиться за вас. Сотрудники этой миссии провозглашают благословение Господне на вашей жизни. И мы так благодарны вам за то, что вы делаете. Потому что через ваше партнерство вы проповедуете бескомпромиссное слово веры по всему миру от одного края и до другого. Вы выпускаете в эфир передачи. Вы издаете журнал, который получают тысячи людей. Вы рассылаете учебные материалы по всему миру. Вы даже не знали, что вы это делаете, не так ли? Что ж, вы это делаете. И это сила партнерства. Вы слышали Слово Божье, и вы отвечаете на Него в вере. Вы отвечаете на Него по водительству Духа Святого. Если вы еще не являетесь партнером с этим служением, придите пред Господом. Узнайте, должны ли вы как-то участвовать в том, что происходит здесь, в миссии Кеннета Копланда. Если да, то присоединяйтесь. Вовлекайтесь всем своим сердцем и смотрите, как ваше семя будет открывать дверь для Бога, чтобы Он работал в вашей жизни. И мы провозглашаем благословение Господне над вами, над вашей семьей, над вашими финансами, над вашим бизнесом, над вашим служением. Во имя Иисуса мы называем вас благословленными. Большое спасибо за то, что смотрите нас. И послушайте, оставайтесь с нами, потому что на следующей неделе Брат Копланд продолжит учить на этих передачах о Завете и противоречию. Не пропустите эти передачи. Если вы пропустили что-то на этой неделе, заходите на наш сайт kcm.org.ua. Все передачи доступны там совершенно бесплатно, и вы можете смотреть их снова, снова и снова. Вкладывайте Слово Божье в свое сердце, и оно изменит вашу жизнь. Спасибо за то, что смотрели нас сегодня. До следующей встречи. А пока я, Джереми Пирсенс, напоминаю вам, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус — Господь.